Я тебя любя. А? Физически. <связь> как Я сказала, я... но я промолчу. Все, заткнись, пальминная дорога. Не дай бог, у нас штурм попрется черти куда. Связь Найдите настройки и трансцендеры. Противник секторе. Вы издеваетесь. Танкуй. Вот вы сволы. Жизнь такая. Первый ретранслятор настроен. Защитите устройство. Противник. Виду стрелка. Осторожно, граната! Вижу боевика. Вот и и ну. Бара... Моя такая жизнь. Слышишь я его на десерт оставила. Ладно Ладно Ну Второй А вот Десерт вкусный? опа в другую сторону высоте ооо мае когда вы просмотрели кина не будет, сейчас электричество в гору будет сверху <связываю> <связываю> да вон блин, сейчас грандометчики еще заткнись гонбой <связываю> приближается, обеспечьте продвижение колонны вот так то ну, ладно, ладно, Ну, я тебя убью. Да убиваешь, так. В моей жизни уже много смерти были. И все убивают. Ну, как ты, как ты видишь, я еще живой. Ты побольше штурником играй. Вы издеваетесь? Я за патронами, то пиздец будет без патронами. Обнаружен боевик. Брайф штурмом для меня не смыслит. Вот я сходила. Ну Молодец. Ты издеваешься, а? Чё не убрал? Чё ты, ты говоришь, я врагов, блин? Чё ворут? Внимайся. Обнаружен снайд. Блядь, Рауч, ты не умеешь снайд, по-моему, играть. Да пипец, блядь, ты уже, блядь. Я уже уже... А так, пошла, пошла, я так тоже... за... Пошла. Нейтрализован. Пусть это медик зарабатывает бабло. Это бабло хоть с жопой жутуку от него. надо прокачивает? Что ты думаешь? Он меня уже прокачивает. Меня можешь не поднимать. Почти у тебя прокачивает. Это я так попрошу Рак Рака да! Уничтожен. Да! это все Да! мой день никакой день не твой А, это день, когда он в деревне побывал. В деревне. больше нет. Как деревне. Курника. Курника. Курника. Курника. Курника. Курника. Курника. его подниму Вижу боевика. Там мы Дай бог тебе здоровья. Чисто сработан. Взрывоопасный объект. Внимание, взрывоопасный объект. Сохраняйте позицию. Не дайте противнику обеспредить устройство. Поддержка врага. Внимание! Цель! Это Осторожно! Граната! Грин! Ты ров ждешь слева, стоит стреляет. Не трогайте меня! Противник! Противник включил другое устройство, активируйте его. Обороняйте позицию, не дайте противнику обезвредить устройство. Злись и свою подругу. Отдохнет у немножко. Так что давай резы. Отдохнет, да? давай рез я ты сейчас проси, проси. Мин бежит. Она, блин, придача ушла, ну Сидит молчишь. Стрелок ты. противника! Кофер, главное, я опыт заработаю. А! Установление ей. Поддержка! Шумовая! Всем спасибо. Пожалуйста.